А, -а, а вам чудо надо. Мне чудо не надо. Прешь! И тебе надо! Всем надо! Слышь, что ли? Им чудо надо! Им чем не тем дороже! What fuck? What fuck? What fuck? What? What? What? What? What? Why should надо? nada? What's far? What's Ванчуга надо. Ванчуга надо. Борис. Да? Ты моровать будешь? Борис. Да? Ты моровать будешь? What it's worried for it hurry that's One shoe